практику, да, там точно, наверное, не про специфику именно в информационной безопасности, именно про практику, как отрасль ЖКХ там, в ее там, текущем состоянии да, решает сложные проблемы, я бы так сказал, бизнесовый. Давайте, кто мы? Росводоканал, группа компаний, частный оператор в области водоснабжения, водоотведения. Там, а сегодня у нас там уже 8 городов, там порядка там 6 миллионов людей пользуются услугами нашей компании. Ну, по сути это вода, в компании работает там, более 10 тысяч человек. Если мы говорим про там, информационную безопасность, именно про практику, да, всегда там, хочется понимать, там, что это такое. Пять да? минут discovery, как работает. У кого был аквариум, все прекрасно понимают, мы должны воду добыть, мы должны воду очистить, передать до потребителя, Дальше передать обратно на честные сооружения и отдать природу с желательно еще большей частотой, чем взяли. С точки зрения сложности, да, если посмотреть сверху, каждый водоканал, это порядка, ну, там, в наших городах, там, от там, полутора до трех тысяч километров инженерных сетей. Если мы уже переходим на следующий уровень декомпозиции, если мы говорим про бизнес-процессы, уже про автоматизацию, про управление, Достаточно классический набор бизнес-процессов. Они есть как технологические, есть, такие управленческие. Но История там про то, какая здесь автоматизация рассказывать не будем. В целом, еще раз говорю, абсолютно стандартные IT-инструменты. Мы понимаем, что информационная безопасность это достаточно широкий широкий спектр вопросов. И если мы говорим про ключевые информационные активы, там для Росводоканала, наверное, самая. Самое такое интимное, да, это проектные сведения. Все остальное, безусловно, тоже важно, тоже попадает под различные внутренние процедуры, но проектные сведения. А текущий уровень зрелости там, нашей компании, там, ЖКХ в целом, к сожалению, не рассматривает информационную безопасность широко. Да, мы на данном моменте говорим, что информационная безопасность это только про ИТ. Вот про, про ИТ. Там, безусловно, есть там, дирекция по безопасности, есть антитеррор, но ИБ это вот, про информационные системы. Плохо, хорошо, но так есть. Какой был запрос? Да, там, я в Росводоканале работаю уже 3,5 года, там, и на старте, о чем мы говорили, да, это создать базовую инфраструктуру, именно ИТ-шную, да, классическую, это собрать систему управления группой компаний, постараться запрыгнуть в уходящий поезд инфраструктуры и, и, и 4.0 да, нашей эволюции и поддержать изменения бизнес-модели изменение бизнес-модели, это сбор бизнес сервисов в корпоративном центре. На старте провели анализ, такой классический стратегический анализ, именно с целью выбора модели управления группой компаний, ну и по сути модели автоматизации. С одной стороны, достаточно слабая, я бы сказал, платформа, Низ, низкая база с точки зрения автоматизации, с точки зрения развитости системы управления. С другой стороны, достаточно сильная, сильная мотивация команд, управленческой команды и готовность финансировать, да, готовность последовательно решать вопросы. Было несколько сценариев. Да, соответственно, первый сценарий это консультативный центр, единая организация и, собственно, ставить все как есть. Здесь мы во многом приходим к модели корпоративного опекуна, корпоративного центра. Каждый сам за себя. Если мы говорим про инвестиционную модель, по сути мы отдаем 100 рублей, возвращаем 120. В этом случае прогноз по ИТ и ИБ достаточно печальный. Единая организация, когда мы говорим, что мы, по сути, как корпоративный центр, берем на себя серьезную долю управления, затягиваем на себя принятие решений, Безусловно, это сказывается и на подходах к автоматизации, и, там, к цифровизации, и как основа информационной безопасности. И вариант 4, да, как все как есть, но здесь там точно последствия были печальны. Соответственно, общий знаменатель, единое управление изменениями, выбор варианта, единая организация, единая группа компаний. Соответственно, что нам, что нам необходимо отдельное направление по развитию системы управления, именно бизнес-процессов, форсированное управление ИТ, да, становление и развитие системы информационной безопасности и как, и как процессов, и как непосредственно технических систем. А с чего мы начинали? Там мы там стараемся на каждом, на, на каждом значимом этапе развития проводить внешний аудит, там даже где-то не один. Старт, там, безусловно, около, около нуля. Как мы росли? Да, какая наша динамика, это за, за три года здесь там, без деталей, но рост каждый год там, существенный. Там, в этом году мы тоже выросли там, порядка там, на 30 процентов. Ну, Безусловно, за этим а, не, там, не данные, там, не там, технические истории, да, это история про бизнес-сервисы, про, бизнес про новые территории, про новые бизнес-процессы, которые мы охватываем а, на автоматизации, там в отдельных историях там, про, про цифру. Безусловно, при таком достаточно резком росте охвата или проникновении, автоматизации цифр в систему управления, риски ИБ растут. Да, мы точно, точно должны заботиться об информационной безопасности и, по сути, оставить ее в некую платформу. Да, как, как инфраструктура, также и Б должны стать такой платформенной составляющей этого, этого движения. А при этом в ЖКХ есть любопытная особенность. Да, если мы говорим там на уровне государства, либо там, ну, на уровне Москвы, цифровизация есть, да, мы все про нее говорим. В Министерстве ЖКХ принята в этом году хорошая стратегия по цифровизации отрасли. При этом на уровне регионов, когда мы говорим про тарифы, в сути про финансирование, расходы на информационную безопасность не принимаются в тарифе. Их там нет. Поэтому, по сути, на настоящий момент складывается такая интересная ситуация. Выхода два. Да, помоги себе сам. на Такой творческий подход. И э, поиск, ну, сказал, творческих э, возможностей на все-таки создание системы управления информационной безопасностью. Помоги себе сам, подход простой. Мы сейчас вместе с нашей джар-функцией занимаемся отраслевой работой по принятию в тарифы расходов на национальную безопасность. По сути, Джар работа. Вторая тема. Мы опять-таки вместе уже с дирекцией безопасности и с Джир стараемся притащить расходы на террористическую безопасность расходы на информационную безопасность. Понятно, что там схода не получается, но возможности есть. И творческий поиск это, по сути, поиск на рынке, на рынке внутри механизма, когда мы сможем на нужные, нужные сервисы, нужные бизнес процессы внедрить за приемлемые деньги. Те деньги, на которые сегодня компания готова тратить, по сути, из прибыли на информационную безопасность. Мы в течение двух лет сделали несколько дорожных карт информационной безопасности. Первая, какая классическая, была абсолютно in-house, когда мы все создаем внутри, там и люди, и системы. Понятно, что когда у нас Литр воды стоит 22 рубля, а не 60 долларов, как в нефти. Расходы оказались там неподъемными. Несмотря на то, что мы достаточно там, долго ее прорабатывали, э, смотрели на рынок, примеряли, правление там, эту историю не приняло, сказали друзьям, да, важно, но давайте по-другому. Следующий шаг там, во многом ковид э, подтолкнул. Э, гибридная э, дорожная карта, когда мы... Э, миксуем и инхаус, и outsourcing, аутсорсинг да, аутсорсинговые сервисы на информационной безопасности. Как бы мы не хотели а, сделать все внутри, именно вот в этой области да, а, текущая модель финансирования возраста не, ну, делает невозможно. Поэтому мы а, пришли, там уже по сути реализовали а, частично аутсорсинговую модель. Ну, здесь, наверное, отдельно понятно, что там три с половиной года там, движения, там, понятно, что мы какие-то вещи там, сделали там, в самом начале, вполне понятные, которые совсем были там на поверхности. А что на сегодня, прямо из, из, из принятого и сделанного? А есть вещи там именно про технологические сервисы, есть вещи про политики, про регламенты, да, это внутри как мы работаем, как мы взаимодействуем с Дирекцией по безопасности. Есть вещи, связанные отдельно с доступностью, мы тоже там внутри компании -то относим к информационной безопасности, это план восстановления, резервные облака. И план там наш на, на будущий год, такой, скорее там уже про консолидацию, консолидацию информационных потоков с водоканалов. Расчет показывает, что развивать информационную безопасность там в отдельных точках дорого, ну, равно как и автоматизировать. Здесь мы идем ровно, по подстраиваемся под принятые бизнес-решения. Да, мы консолидируем управление в корпоративном центре, там и саму систему управления, и бизнес-сервис, да, у нас идут по модели, по сути, подписки к водоканалам. Точно так же информационная безопасность идет в контексте этой модели, по сути, мы планируем ее централизованно. Наверное, на этом все.